Приветствую вас, представители знака Зодиака, Водолей. Сегодня мы с вами посмотрим, какие основные события, какие основные сферы будут у вас затронуты, активны в марте месяца. Итак, смотрим. Начало месяца. Аспект удачи Венера Юпитер хирон все это дело в вашем третьем доме ⁇ это короткие поездки, это постоянное общение с привычным вам окружением, какие-то контакты, возможные какие-то поступления финансовые, получение каких-то бумаг, дорогих, ценных бумаг, подарки могут уже идти, встречи, знакомства, дороги, поездках, ну, где-то недалеко неожиданные знакомства, которые будут иметь для вас в дальнейшем очень важное значение далее, 3 числа Меркурий переходит на вашу вторую зону финансов это говорит о том, что активизируется ваша материальная сфера для того, чтобы заработать ресурсы вам придется очень много общаться ну не то чтобы придется, вы любите общение но здесь будет очень много контактов особенно эта позиция благоприятна для тех, кто работает с бумагами для тех, кто работает в юридической сфере с медициной как-то связан любая сфера услуг также это путешествие купля-продажа продуктов питания особенно алкоголя ну Просто Меркурий управляет всякими этими делами интересными. И еще он очень большой сказочник, склонен к манипуляциям. Ну, в общем-то, все, что необходимо для того, чтобы купить-продать. Ну и не только. В любом случае, здесь будет очень много-много различных информации, которой будет необходимо меняться. Далее. смотрим седьмое число значит 7 числа произойдет два очень важных события первое это когда сатурн перейдет в рыбы перейдет он туда ну здесь 30 градус ну тут мне просто нужно время менять я не хочу он тогда перейдет уже в ну, Чуть-чуть позже, то есть он после обеда Вечером переходит в знак зодиака рыбы И войдет он туда более чем на два года И о чем это говорит? Это говорит о том, что Здесь будет для него положение слабое Если в глобальном смысле То произойдут всякие инновации, изменения В делах, связанных с юридической сферой С духовной сферой, религия Киноискусство, медицина, фармацевтика, все, что тайное, станет явным, ну или будет ставать, справедливость восторжествует. Если же говорить про вас, то здесь у вас произойдут какие-то изменения, связанные с вашей финансовой сферой. Хорошо, если вы занимаетесь одной из перечисленных. Ну, если даже и не занимаетесь, в любом случае прохождение Юпитера по второму, ой, извините, не Юпитера, а Сатурна по второму дому означает, что нужно себя будет немножко ужимать. Ужимать будет необходимо. Кому-то может быть реально будет не хватать финансов, а у кого-то будут настолько крупные расходы, что придется здорово экономить для того, чтобы воплотить задуманное в реальность. Ну, например, кто-то строительство наметит или ремонт. Также 7 числа произойдет полнолуние в деве. Но поскольку для вас это ось 2-8 дом, то здесь, знаете, как будто бы закрывается одна страничка, связанная с вашим материальным положением, и открывается новая. Что будет, будем смотреть постепенно. Дальше будем смотреть постепенно. Ну, а пока перейдем к 10-11 числу. Почему? Да потому, что здесь будут у вас интересные такие возможности для того, чтобы заработать, принести хорошую денежку домой, в дом, в семью. Какие-то удачные обстоятельства, связанные с получением финансов. Благоприятные взаимоотношения с вашими любимыми, вашими половинками. Возможно, также удачные знакомства где-то в пути или по переписке. Ну, дни, я могу сказать, достаточно удачные и радостные. А с 14 по 17 здесь уже нужно быть несколько осторожным, поскольку будет формироваться... Сходящийся напряженный аспект, который можно одним словом характеризовать как драка, разрывы всякие в отношении, какие-то неприятности. У вас это сфера финансов и сфера вашей, так это не работа, это любовь, да, любовь, финансы, любовь, ну ссоры из-за финансов что ли, не могу понять. Может быть, будет какая-то необходимость вложиться или крупно потратиться. Может быть, конфликты с кем-то из ваших любимых. Неблагоприятная абсолютно ситуация для тех, кто занимается какой-то творческой деятельностью. И вообще, не время для развлечений. Но благо, что это ненадолго, все это будет исправимо. Я не думаю, что тут будут какие-то очень серьезные последствия, негативы. Тем более, что 17-го уже Венера переходит из вашего четвертого в пятый не так оно переходит из третьего в четвертый это дом семьи и здесь Венера любит очень комфортно. она здесь очень гармоничная хорошо себя чувствует поэтому я думаю, что находиться в кругу своих близких вам будет очень нравиться на ближайших несколько недель по аспектам будем мы смотреть чуть, чуть дальше посмотрим что она вам будет приносить но переходим дальше. 19. -го, 19. -го здесь, по-моему, Меркурий уже проскочил рыбы и заскочил в Овен. Так и есть. Овен для вас третий дом. Это короткие контакты, это короткие ну, множество различных знакомств. Это тренинги, это курсы, это автомобили. Кто-то захочет приобрести автомобиль или будет слишком занят мыслями о том, чтобы или приобрести, или отремонтировать. Ну, в общем-то, тут какие-то идеи у вас будут. Писать, читать. вот Много-много будет общения. Для кого-то это еще и бумажная работа. Хотя сам по себе Меркурий в Овне, он работает как уверенность, сила в действиях, сила в словах. И это все ведет к желаемым достижениям. 21 числа состоится тоже интересное двойное событие. Наступит астрологический Новый год. Солнце перейдет в Овен. И к нему присоединится еще и Луна. И Луна здесь будет чувствовать себя достаточно интересно. Почему? Потому что это будет новолуние, а новолуние всегда нам, для нас означает как начало чего-то нового, нового периода в нашей жизни. Учитывая, что это Новый год, то вот эта картина, картина мира, она будет влиять и на весь мир, ну и на каждого из нас. Если говорить об общих тенденциях, то здесь наблюдается, вот видите, такой яркий аспект, квадрат от Нептуна к Марсу, он здесь может говорить о продолжении неких военных действий, некой конфликтной ситуации, которая имеет место быть еще в следующем году. Вот ну, а так в целом здесь Венера соединение с точным с узлом указывает на необходимость любви во всем мире, примирения. Если говорить лично о вашей жизни, то Здесь идет у вас борьба за свое материальное положение. Нежелательно а, сейчас конфликтовать с теми, кого вы любите. Очень внимательны в отношении своих детей. Будьте в этом году особенно старайтесь с ними договариваться, для тех, у кого уже подростки достаточно, подросшие, ожидать от них каких-то ну, малообъяснимых поступков, придется периодически ну, с ними или договариваться, или как-то ставить их назад, при приводить в себя, в чувства Вообще для любовных отношений тоже год как-то не очень, но напомню, что это все-таки общая тенденция, если интересует личное влияние на ваш гороскоп, то заказывайте, пожалуйста, посмотрим, что лично будет в вашей жизни. Я вообще замечаю, что даже вот эти общие гороскопы, они все равно, они работают, пусть там не точно, не с точностью там сто но в каких-то моментах они срабатывают. К сожалению, чаще всего в негативе. Но будем надеяться, что все будет хорошо, все-таки в итоге. И 23 числа Плутон начнет потихонечку уже заходить, начиная с 23-го ваш знак Водолей. И что он вам принесет? Он принесет вам очень качественную личностную трансформацию. Он закрепит какие-то ваши результаты, он поможет вас вывести на какой-то новый уровень, он вас трансформирует, он сделает вас сильными, влиятельными. Но этот процесс может быть затянут на много лет, Ну, лет 10 точно можно затянуть. Учитывайте, что он будет туда-сюда пока ходить постепенно, я думаю, что многие из вас могут... Знаете, какую-то очень ну, серьезную важность обрести, важность, должность, силу. Ну, вот то, что Плутон делал с козерогами, там, предыдущие года, вот то же самое начнет делать с вами. Я думаю, что он придаст вам некую стабильность. Но Плутон работает всегда очень жестко. Он может жестко что-то отобрать, но при этом он может и очень качественно чем-то другим озарить. То здесь нет такого, что дал и все. Здесь... Чтобы получить нечто больше, нужно будет чем-то и пожертвовать. И причем это не зависит от вашего решения, от вашего выбора. Это будет все происходить постепенно и вне, вне зависимости от ваших желаний. Ну, будем постепенно смотреть, когда чего от него ожидать. Но ну, пока он сейчас будет абсолютно безвредный. Он будет буквально зайдет там первый, по-моему, второй градус до 10 июня, потом он снова вернется в пол и полностью войдет уже в следующем году. По-моему, даже там к концу только лишь войдет года. Полностью войдет в ваш знак. Ну, а пока еще можете побыть немножко на расслабоне. Но кто-то из вас уже, кто родился особенно в начале, знака зодиака водолей это те которые родились в январе уже могут попробовать вкусить вкусить э, плоды даже не плоды а только лишь знаете тут начало его воздействия на своей персоне 25 марс зайдет враг. рак, для вас это зона работы и здоровья, вообще марс в раке он очень любит стабильность, очень любит заботиться, очень любит защищенность, потому что он связан с родиной, с семьей и он здесь действует как правило очень мягко, не конфликтно и именно такими качествами вам необходимо действовать для того, чтобы добиваться каких-то нужных вам результатов в работе, обратите внимание также на свое здоровье если у кого-то есть какие-то вопросы по нему ну и здесь я вижу, что он начинает уже образовывать благоприятный аспект от Сатурна видите, вот вроде как Сатурн зашел в рыбы, не очень хорошее положение но благоприятный аспект, правда он здесь бырс, быстрый буквально на несколько дней но все же он формирует тригон, Сатурн, Марс какие-то благоприятные обстоятельства связанные с вашей работой ну и с вашим здоровьем. 27, с 27 по 30 обратите внимание, тут будет несколько интересных аспектов. Я просто скажу, на что оно они будут благоприятно влиять. Значит, удача! Удача какая-то вас ожидает. Так, раз, два, три, четыре. Дом, семья возможные подарки или какое-то удачное обстоятельство будет, что-то что вас порадует. По третьему дому здесь похожи поездки, контакты, договора, что-то связанное с механикой. Будет складываться для вас все очень удачно и благоприятно. Ну, если это будет связано с работой, какие-то командировки тоже пройдут удачно. Удачные обстоятельства вообще в плане финансов. Вот соединяем финансы, поездки, контакты, работа. Ну и, может быть, хорошо поработаете, получите какую-то хорошую денежку, которую тут же захотите потратить на своих близких, на улучшение, Ну, например, купите что-то дорогое, захотите угостить своих близких или что-то качественное для дома, для семьи. Ну вот, такие темы могут быть для вас актуальными. Для тех, кого интересует тут более глубокое историческое видение, с каким событием будет ваша ваш март, с каким главным событием, основным. Я вот посмотрела на картах, у меня на выпал водолей и ребенок. Это может означать ну, реально вашего ребенка, например, там приедет издалека или уедет или какие-то, получите новости о нем издалека. Также это может быть преодоление каких-то препятствий, связанных с вашими детьми. Также это может быть новое знакомство, увлечение. Очень не слишком серьезное, поскольку это только самое начало, но тем не менее многообещающее. Могут быть какие-то новые приобретения, зачатие ребенка, что-то важное в жизни ваших детей. Но в общем, я думаю, что все у вас будет хорошо, чего им и желаю в марте месяце. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.